Да, да, да, все, я пойду. Надо этих балбес со школы спасти срочно. Они в этой школе сидят. дарья Затеева. Затеева. Дарье Затеева, вы что в шкафу делали? С трудовиком играть. А с трудовиком играли, ладно. Здравствуйте, Борис Сергеевич. Тебе два. Да хоть пять. Так, так, так. Да хоть пять. У меня тебе триллиард рублей. Тебе два с <sup> плюсом, а тебе минусом. Браусом. Тогда тебе два, тебе Да хоть пять с плюсом. О, привет, ребят. Учитель, пойдемте поговорим. Сели быстро. Сейчас два поставлю. Пошёл, сел, сел быстро. Так, я быстро. я Сейчас быстро садись, или ты останешься в школе. Всех, я заберу. Хочу учиться, ну, я так, пойдемте нам, нам поговорить. Да Короче, Я заберу всех, кроме ли, кого не слушается. Иди сюда. иди, ты до конца урока. Так, мне надо забрать их, у нас там важное заявление от э, мэра этого города, э, надо, как бы вы должны слушать мэра э, города, он заявил то, что надо быть вон там у, Надь, у, Надю, э, шашлы, э, Мушмак? у Мушмак? Нади шашлык, у Наде телевизор э, быть там у нее на телевидении, нади телевизор. Так, ну, тогда ты всех Так вот все забирают за мной. Да, становимся. все выходим и становимся возле двери. Возле двери. Возле двери, ты сидишь? Тюрьму. Тюрягу, сейчас посадим в тюрягу. Так, тюрьма рядом, сейчас я позвоню. здравствуйте. Короче, офигевший в костюме черный вот ты задрала, чурка. Давай, Так, давай. быстро зашли за двери, я сказал. Сейчас быстро все вернутся. Что, Вы сейчас, вас сейчас вернут всех на урок, ребят. Я вас спасаю. Вон, нравится right, Сюда по душу. Right, uh, э, Дарья Затеева, заберите Райдар Райда на урок, а мы все That's с ребятами пойдем. Пошли, пиком, а от родителей в школу. Все, единый урок. Раз ты не хочешь быть нормальным и стать, как все люди, там. Либо ты стоишь там, либо ты идешь на урок. А да, сбежал, да на урок. Так, все, дарились. Дари, затеел. Пойдемте. Так, за мной. Идем. Идем. Давайте, идем. Вы чего не учили? Люди в черном нельзя обгонять. Я в черном костюме. И меня нельзя обгонять. За мной. А я в водой костюме. Так, пойдемте. Чего вы? Идете? Идете. Так, там никто. Где Дашка? Она. Дашка потом придет. Дашка, знать его потерялась. Даша, Дашка. Ладно, Дашка в школе, наверное, стал сижу, со школы. Не... Так, пойдемте. Я Сын, здесь, меня да? никто не рождения. И Я наверх. Наверх, давайте. На самый верх. Все, занимайте свои места тут. И так, сидите. Потому, так сидите, сейчас мы дождем других жителей, и начнет, наверное, придет. А. Сидим, сидим. Здравствуйте. Приветики, мои хорошие. Я, вот как раз-таки, я стал мэром этого города, мои Весь хорошие. Я. Я, мэр города. я мэр этого города. Я мэр этого города, ну-ка, молчать, рабы на колени Ладно, все. Ребят, все будет хорошо со мной, все будет процветать. Я уверен. Ты чурка, драна, я чук, так, город, Держи. этот город полностью под властью мне. Ясно? Ага. Ясно. И какие-то ты будешь умничать, пойдут сразу в тюрягу. Ясно? Я специально устрою тюрьму, чтобы... Засужу. Так, упал. Я специально делаю тюрьму строже, чтобы тебя повязали. Так? Ты должен убедить нас, что ты компетентный. Так, я сейчас убежу, ты меня понял? Тараканы побегут скоро. ага. квартире у тебя. У тебя тараканов скоро не будет. У меня есть тараканы. Я всех тараканов у тебя дома вытромлю. Я у тебя вытравлю сейчас, дофигел. Я сейчас с хлоркой тебе помою. Так. Новые правила будут со мной. Короче, город будет процветать, там цены дорожать, конечно, зарплаты не вырастут. Да. Я специально у учителям унижу, Ой. которые ходят тут сзади меня. Если они сейчас не сядут, у них точно будет один рубль в месяц. Рубль И в, в месяц. месяц? В... в год надо. В год. В год? В год. Рубль. Я посмотрю, как вы проживете 24. Булочки стоят 20 24. тысяч. Вы чё? 2 рубля в 50 лет мы с ним Так, да. Ну вот, я новый мэр, поэтому мы хорошие. Ко мне слабое уважение. На колени. Ладно. Хорошо. На колени. На колени. Шучу. Вот, спасибо за деньги, как бы. ладно, ребят. Все, хватит. Пошутили, хватит. Хозяин, хозяин. Все, пошутили и хватит. Ты наша хозяйка. Все, вот почему вызвал мэр вызвал звал мэр, мэр. Это я вызвал. А что мы сидели тут полтора часа и ждали мэра, когда мэр ты? Стой, я ну я просто планирую. это всё. надо. Было же. Мэр, мэр, ты в ради М -м. вот то, что ты стал мэром, ты берешь и от уроков. Все спасибо. Не надо, Нет, уроки я не освобожду вас. Вот делишься, на уроки конечно. выходите, ДЗ получаете. А, отменить домашнее задание. А -а -а. Все, я... Да. А, да. Отменить училка домашнее задание. Приказ мэра. А я тогда Но я на уроке работать час. Продлеваю на уроки что? на час. Были на 40 на минут, стали на час. Все. А нет, не надо. На час! На час! Адриан, скоро на... Ты, скоро на ты Урок Я идет час. Делал. Но Дз ты будешь делать больше часа, понимаешь? Поэтому лучше отменить ДЗ и работать час, чем сидеть час, чем сидеть 40 минут на уроках всех, а потом прийти еще домой и делать уроки часа три. Поэтому... Можно, пожалуйста, мэр, можно новые правила вести? Забрать Эти... у этого человека трезубец. <звук> Увижу, то, что ты избиваешь тризубца много нервных людей. Не в целях безопасности. Мы и, тебя... И вообще, понимаете, мэр, он вообще вас хотел лопатой, М США, а парус, поэтому я волхедышу. Ладно, мы тебе не поверим. Моя лопата да. просто Ты чё, позорница вообще, что ли? А сорница, Здравствуй, мам, вообще. привет, пап. Я теперь мэр, великий мэр. Надь да, вам деньги. Да, я его вице-друг, вице да. Я ещё ни, никого не вице-друг, <свят> я мэр. Да, да, да, да, да, что ты, ты да. Же сам это определил. А у лопы пропадут. Привет. Как тебе вот такой сюрприз, сюрприз? Да, конечно, делать же тебе нечего, да. Что делать, ничего? Ну, подумаешь, ты там потерял очень много волшебных клопов. Так это нам нарубит. Я мэр. Теперь никто нам никакие никакие нам не будет мешать, никто. Там знаешь, кто обратился в мэры? Кто? Я тебе скажу. Балотировалась Одри. Бог да. ты мой, все О, бы было золото я балот... было балотировалась, О, я бесполезная. А Клаус? Сэр, а, нет, человек? Клаус вроде бы не балотировался. Слушай, балотировался бы... в мэры, понимаешь? Ты понимаешь, что было бы? Так ты придумал план, как? Секундочку. М -м. Я походу на китайца, еще похоже. Слушай, у меня папка, потом с знаешь, что будет с тобой? Сейчас кто-то отлетит в космос. Все. Давай, пока. Чунга-Чанга весело живет. Да, можно сделать все. Спустись, пожалуйста, мы разговариваем. Стой. Стой, Стой, говори, Кого выгоняешь тут? Никого нет. Да, ну... Да. Полетела ночная пташка. Растырить. Дети ну, так ладно. быстро растут. Спускайся, дети так быстро растут. Да он задрал, он он тебя в комнате лазил. Я ему по голове дам сейчас. Я новенький мэр, понимаешь? Я твой вице-друг. Нет. Я еще никем тебе не назначал. Понимаешь, в школу ты ходишь. Нет, ты не можешь быть, пока тебе не 18. Мне семнадцать. Я только 17. Ну ты там не можешь документик поделать. Ага. И потом а меня я сниму объясню. с этого поставил, поставил какого-нибудь Габриэля, боже мой, который убил свою дочь. Что? А, О, да. ну. Он опять там по крыше ошибается. А как ты слышишь? Я не слышу, вот, например. Вот у меня уши, как у меня тут видишь. Уши, как у слона, да? Да. да? да. Иди Булгер, сюда, левитатес. Да иди сюда, ты. Он упал, да. потому что ты его отправил. Да, хоть триста ты придумал как меня отмазать от этого от чего ну от того знаешь, черно-белого Адмирал, что да ёшкинку ты шоу подгузники да как Никак, я просто скажу ты в городе не проживаешь ну слушай ты меня подожди у меня уши как у слона Сейчас я сказал, я сейчас. Его... Каков... А, он еще летает здесь. Земля в иллюминаторе. Нет, я его только что заставил полетать опять. Ладно, ладно. Я его буду без книги. А, конечно, потом у меня план тут, я потом его заставлю упасть. Эх, хорошая книга знаний. Учу заклинания без книги знаний. Чудо, чудо книга знаний. Потом, пойдет мне потерять там. Да он уже ушел. Все, наконец-то. Короче, нужно что-то придумать. А он меня как бы и так и так видит в городе. Ну, ты же память потерял, он же знает. Он не Просто знает. Тебя восстановили. Он не понимает тот факт, что он будет все равно любым образом. Узнать, я... где Давай я скажу мистеру Багу, что мистер Баг сказал то, что у него находится, и все. Это да, нужно ему будут, мне кажется, доказательства. эти я доказательства Багу... дашь ему камень клевера и все. Он объединит их, случится конвульсия, депрессия, истерика, и я потом потеряю еще камень клевера из-за мистера. Нет, Она, не, не, не. Да, нет, нет, ничего не будет, все, я забираю у тебя А, он клевера. и так потерял уже. Я мэр, мне его можно. Так, все, пока. Я повышу цены, короче, на 40% и зарплату Да, я вижу. все равно живу в свой магазин бесплатно. А я, кстати, твой магазин закрою. Продам его на бюджет города. Ты, собака. Слушай, ну я же сказал, ты так и добазаришься, клопы-то волшебно пропадут, они все зависят от меня. Ага. А я это... меня щелкнусь, и все твои клопы пропадут. Да и ладно, вот Лариса, пошел ты будешь. С мышами мышш, ходить. Так, прилавок пойду твой закрывать нафиг, овчарский. Непри... Невкусный, Слушай, да. ты хочешь отправиться за этим? Родилком, как его зовут? Пойду этот твой прилавок Пети, ваней, Нет, Вот опять он не стреляет, не стреляет по людям. Просто ведь, видишь, он опять стреляет по людям. Что ты делаешь? Я психолог. Я вообще... Да, ты психолог от Бога. Да, тебе. Такой крохотный, вот такие маленький, я такой большой. Че, бегемот? Ч ⁇ <смотру> смотрю, что ты затолкнул. Этого... Да вообще, знаешь? Ты делаешь. Скажите ему, у него... Что что что что хеликоптер, <смотра> хеликоптер. О, <смотра> хеликоптер. <смотра> хеликоптер. Хеликоптер. Кажется, это ему три зубца нужен. Нужен Вот это да. Ты где пупсик? Не ты делаешь? Да иди побеси. Давай 500 не рублей сюда. Нет, не 500. 99 тысяч. Ладно, коррупция, мы не будем коррупцией, давай. Так, кролик собрался полететь за ним. Ой, пять тысяч. Ммм, О, спасибо. Да. А ты не хочешь пять тысяч там дать? Ой, пять пятьсот рублей мне там. Ну, как бы, я взятку не даю, но... Ну, и ладно. Взяточник! Все, фу! Мэра намыла! Все намыла сейчас. А у нас еще одна серия будет? Мэра, могу тебя заставить говорить Так, за 5, это, ребят, он какой-то сумасшедший говорил, какой-то си, наверное, что, пересмотрел сериал у себя дома. Он, да, он своих турков, ты это все из-за турков, знаешь, турки, великолепный турки век, хочешь, вот хочешь, все из-за турков. Нет, не Все из-за турков. пиццу рублей, не, ты не, не. молчи лучше. Психолог. Молчи лучше, давай, давайте да. мы всегда, вы вот знаете, мне так нравится, мне так нравится то, что он молчит, давайте он да. всегда будет молчать. Да. Кстати. Мне тоже нравится. Смотрите. ты? Дает взятки мэру. мэру у нас честный не берет взятки, а он взятки мэру предлагает. Ты, мы сейчас тебя в тюрьму посадим. Да-да-да. Пять тысяч. Тебе к психологу нет. Мама. Весь кошелек свой давай. Квартиру продавать. О, пока. Ну, не успею. Квартиру надо Да, надо в квартиру забрать у него. А я это могу, бронанс. Веду я там решать свои морские дела. Я а пошел лишать свои праву... свой костюм. Школьные дела. И пойду решать свои дела мэрские. Так я вот в комнате спать. Что тебе надо? Надо тоже к психологу тебе а записать. А я что ты? <съя> что ты? <съя> <съя> <съя> Мне взял. так нравится заставлять людей летать. <съя> а есть такая работа заставлять людей летать? Ну, вот это вот голос охрип. Иди к доктору. Тихо, что тут к мэру ходишь? Да, Райт. это не ко мне Райт. вопрос. Райт. Да. Голос. Да. Лежать. Сидеть. Апорт. Так, Давай. сумочка. Все, ладно, пойду. Райт, Райт, Райт, подожди. Райт. Right. Голос. <laughs> ну, скажи что-нибудь. Скажи что-нибудь, Райт. Right. Нету голоса. Ну, ладно. Мы еще немного потренируемся. Он попал, сейчас. Я пойду в тюрьму, там безопасных. В офис пойду в тюрьму. Хотя бы там... Мы сейчас заставим и тебя полетать. Ты тоже будешь стычнее.